Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют по всему миру с крутейшей поддержкой 24 на 7. Сегодня мы подготовили для вас обзор коротких новостей по финансовому и криптовалютному рынку. Итак, биткоин зафиксировал максимальное значение 28 288 долларов и после этого сразу же пошел на коррекцию. SEC США подает в суд на Ripple за незаконную продажу ценных бумаг под видом токенов XRP и введение инвесторов в заблуждение. Компания MicroStage купила в общей сложности 29 646 биткоинов на общую сумму 650 миллионов долларов по среднему курсу 21 900 долларов за 1 биткоин. Инвест-компания SkyBridge Capital с активами на 9,2 миллиарда долларов подали в SEC США заявку на Bitcoin фон для аккредитованных инвесторов с минимальным порогом фора 50 тысяч долларов. На криптобирже LiveCoin курс биткоина взлетел до 330 тысяч долларов. Площадка сообщила о масштабной хакерской атаке. Платежная сеть PayPal отказалась от покупки криптовалютного кастодиального сервиса BitGo. Всего за день криптофон Грейс привлек 500 миллионов долларов, увеличив свои активы до 16,5 миллиардов долларов. А какие прогнозы даете вы на 2021 год? Как думаете, что будет с криптовалютами, а в частности, что вы ожидаете от биткоинов? Накидайте свои мысли в комментариях. Надеюсь, выпуск был вам полезен. Ставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео по криптовалютной тематике.